Это мои лучшие работы Идем, я покажу тебе еще свой новый шедевр Иду, иду а, Вот это красота У -у -у, Вы маэстро Вы, вы, вот так творите Ой, как красиво, мне очень нравится Шикарное платье, просто бомба Спасибо большое за комплимент Мне тоже оно очень нравится Не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 Идем за мной. Ага, мне тоже очень интересно. Так, еще вот здесь, помочь тебе. Угу, еще вот так.